А если мужчина, как ленивец, постоянно хочет спать, говорит, денег нет, отправляет везде свое резюме, но ему никто не предлагает должность, так как большую зарплату, так как большую зарплату ставит, а большую зарплату ставит, много в нем женских качеств, готовит, убирает, ну бывают такие мужчины, да? В чем суть вопроса, то есть объяснить, почему он так себя ведет? Ну, у него, скажем так, завышенная самооценка. То есть он о себе много думает, но его профессиональный уровень не соответствует его мыслям. Потому что если бы это соответствовало, он разместил резюме, он профессионал, нашел работу сразу и все. Ну, то есть надо ему как-то попроще отнестись, снизить планочку. Ну, потому что этот мир, он, как я уже говорил, он ну, как зеркальное отражение. То есть если внутри человек соответствует тому, что заявляет, ну, другие люди то увидят. Если, конечно, он там пишет зарплату пару тысяч, а сам толком ничего делать не умеет, так ну, никто и не будет э, на него обращать внимание. Вот, поэтому задача мужчины э, состоит в том, чтобы вообще постоянно учиться. Постоянно углубляться и становиться профессионалом это вообще одно из мужских качеств основных то есть профессионализм если мужчина не профессионал он пока еще не мужчина вообще чтобы вы понимали дорогие дамы если вот вы как женщина рождаетесь то мужчиной нужно стать то есть нужно пройти ряд инициаций доказать в социуме, доказать самому себе, преодолеть какие-то трудности, доказать, что я что-то стою вообще. Чтобы стать профессионалом, э, ну, необходимы знания, необходимо учиться у тех, кто успешнее, в чем-то лучше разбирается. Ну, и тогда и зарплаты будут соответствовать. А так, конечно, хочется э, ничего не делать, но все получать.